У меня ухудшилось, это был тоже период времени, состояния здоровья, вот моментально, наверное, вот в тот же вечер, я зашла в книжный магазин, я купила себе книгу, и на кассе продавец бабушке предлагала взять рекламный проспект, когда можно купить, например, по одной минимальной цене вот такую вот кучу книг. Угу. То есть вот, книги можно купить по 24 тысячи, и угу. вот, пожалуйста, вот вам, пожалуйста. Тоже, но у меня это за дело, конечно. А какое это отношение иметь потоку здоровья, пожалуйста, Я по просто сопоставляю тот момент, когда у меня здоровье ухудшилось. Да. может ли это к этому иметь отношение? У тебя в этот момент, когда ты с этой сценой столкнулся, у тебя ухудшилось здоровье? После этого так, давай попробуем это развернуть: попробуй это понять, почему после этой истории. И вследствие ли эта история, потому что после не всегда означает вследствие. У тебя ухудшило здоровья. Что ты тогда в этот момент подумала? Я подумала, что это какой-то подлый несправедливый обман. Правильно подумала. А потом отлично. что ты об этом подумала? Ну, как бы объяснить это можно всегда. Что это? Такую ситуацию не поняла? Ну, да, чисто купеческий маневр. Приходите к нам засранцы, будет музыка и танцы. Чисто купеческий маневр, который на бабушку подействует. Дальше что ты, что ты на эту тему подумала? Тебе захотелось объяснить, что это ложь? Или напротив, ты пожалела о том, почему тебе и не предложили такой вариант? Какова была твоя реакция? Ну хорошо, это обман. А дальше ты что сделала с этим чувством? Задавила его в себе или наоборот подняла на ментал и на этой волне, они а исправили мне мой собственный ментал, чтобы он думал несколько иначе? Вспоминай. Но ну, скорее я, наверное, пошла в том направлении, чтобы исправить свой ментал и допустить возможность этой ситуации. Совершенно Потому верно. Принципе, есть да. людей, которые... То есть, опять же, а не понизит ли и мне себя до уровня купцов, и а и лучше всего земледельцев, да. которые об этом думать принципе, вообще не могут? Друг и опять Почему получилось, получилось? самонаказание. Само То есть ты сама себя наказала за попытку предать свои же собственные интересы. А может, не ты сама, может, хранители твои, может, эгрегор школы сознания сразу тебе пинка дал, ты чего вообще. Но да Я же не должна была схватить бабушку и объяснять, что тут делается. Бабушку, возможно, ты не должна была хватать, да? а вот допускать мысль о том, что если бы ты была чуть-чуть попроще, то тебе бы это тоже устроило, Вот этого допускать ни в коем случае нельзя. этого не допустила ну, значит допустила, значит, допустила да? значит мелькнула мысль сожаления, как жаль, что тебя это все не касается. Как жаль, что ты не можешь в этом поучаствовать и воспринимать это все как радость, например ологи, маленькая ко мне привалила по 24 тысячи за книжку То есть, опять-таки, второй элемент самонаказания. Да, все твои болезни будут связаны именно с этим. Ну, значит, должен быть и третий случай. Третий случай был, в принципе, он был тогда же, после книги я зашла в пиццерию, совершенно забегала, буквально это было здесь перед занятиями. И была ситуация, когда мама купила мальчику, ну, так, сказать, 7, наверное, восемь пиццу, и пыталась это обставить так, как будто вот она сделала такой, вот великий подарок. Вот просто ты должен оценить, парень, какой классный праздник у тебя здесь, uh -huh. мы мы вокзале зашли съесть пиццу. И ты опять примерила эту ситуацию на себя, видимо, на себя сами. Да, я что мальчику-то в принципе, пофиг, он просто есть и хотел поострее пиццу. А мама себе да очки нашивала в ребенка на эту тему. То есть опять же, переложила этот сценарий на себя и на армию Каким-то образом его прожила исходя из своей системы, сразу же получила изумление, мягко говоря, что это вообще было ну такое. Да, да? Вот. То есть делаем вывод, потеря здоровья у тебя в основном будет связана как раз с системой самонаказания, на самом деле неплохо. Это очень хороший фактор, это говорит о том, что ты лицо независимо, ты зависима только от, от, от, от самой себя, от своей системы. А значит, если на стороне врагов искать не надо, в себе его найти проще простого, и как только ты чувствуешь недомогание, элементарной мыслью о том, что ты, какую мысль ты допустила в свое сознание, которая может убавить у тебя права воина, не извести их до состояния купца или земледельца, одной этой мыслью ты уже можешь себе здоровье поправить, а заодно и подспудно да, укрепить свой собственный ментал, не позволяя ему даже Попытки, попытки, мысли о том, что купцам и земледельцам жить, жить легче и проще. То есть если я, у меня падает здоровье, то я, в должна так и думать, что и сама будет, уровень, Конечно. Молодой, да? Не просто должна, ты обязана думать только так, и никак иначе. И, и, и выздоравливать именно за счет правильного мышления, нарабатывая себе навык. Это фактически ты сама себя дрессируешь. Ну да, найди ошибку, которую ты да? сделала. И... Да? Да? И очень даже да, и очень даже хорошо получается, интересно получается. Но как бы ошибок-то я не нашла из этих ситуаций, я Значит, как возмутилась, так Поэтому, и поэтому ты и заболел. Но в конечном итоге ты вывернула на правильные мысли, эта болезнь далеко не зашла. Ну да. Поэтому посиди, проанализируй, в каком направлении ты стала мыслить, как ты изменила свое мышление, как ты изменила мысль что это недомогание, оно ушло. Угу. подумай, как правильный алгоритм. Победа для себя самой, для того, чтобы твое здоровье не страдало.